Сейчас сюда заявятся все психопаты-сепаратисты Захаева, чтобы освободить Алясада! Или то, что от него осталось. Так, мы установим заряды вдоль рубежа А на Южном холме, а затем вдоль рубежа Б. Мы задержим их по пути к холму, а затем займем позицию на зоне посадки в поле у фермы. Вопросы есть? Пора действовать! Внимание на всю вам эту вреда, чушь. контр неизбежна. Рассредоточиться и перекрыть подход с юга. Сэр, они медленно поднимаются по холму. Жду вашего сигнала. Мы знаем, что вы скрываетесь в деревне. Вы окружены. Бежать вам некуда. Сдавайте Цель уничтожена. Отличный выстрел, дружище. Нет, award... Готов. Цель уничтожена. Ряд удерживать позицию. Они считают, что нас здесь гораздо больше. Вас понял. Цель уничтожена. Прощай. Цель уничтожена! Готов! Цель уничтожена! Прощай, цель уничтожена. завесу маг ты что-нибудь видишь на дороге тихо возможно они обходят нас с запада они наводят сюда минометы пора уходить так шоу давай к минигану и прикрой западный фланг пошел второй отступаю Третий, выдвигаешь. Докладывает третий. Второй в крайне восточном здании. Восточная дорога перекрыта. Активируй детонаторы. Четыре детонатора в баре. Живее! приближаются вражеские танки. Зараза, я ранен! А -а -а -а! Маг в беде! Султ! Отправляйся в амбар на северном краю деревни и останови танки! В амбаре найдешь цели! Возвращаемся на ферму, потом левил маг. Севера приближаются вражеские танки. Зараза, я ранен! А -а -а -а! за уражеские танки. Зараза, я ранен! А -а -а -а! Маг в беде! Соуп! Отправляйся в амбар на северном краю деревни и останови танки! В амбаре найдешь джавелин! Возвращаемся на ферму у потолки холма. Уходим живее. Назад! Назад! Соуп, нет, джавелин нет, в амбаре! Нет, шевелись, шевелись! шевелись! Вперёд! Свера приближаются вражеские танки! Сраза я ранен! А -а -а -а -а! Мак в беде! Шил! Северы приближаются вражеские танки! Сраза я ранен! А -а -а -а -а! Мак в беде! Шуй! Отправляйся в амбар на север в краю деревни! И останови танки! В амбаре найдешь Дженнин! <свят> Нужен огонь поддержки! Шевелин в паре Шевелись! Шевелись! Сокол-1. Готовы оказать вам поддержку с воздуха. Прием. и на связи грифон 27. Только что вошли в воздушное пространство Азербайджана. Расчетное время прибытия 4 минуты. Будьте готовы к посадке. Вас понял. Ждите удар с воздуха. Связи СОКО-1. Готовы оказать вам поддержку с воздуха. Прием. И6 на связи Грифон-2.7. Только что вошли в воздушное пространство Азербайджана. Расчетное время прибытия 4 минуты. Будьте готовы к посадке. Цель обнаружена. Ждите удар с воздуха. Бежать, но на посадке окружена. Мы не сможем приземлиться у фермы, повторяю. Мы не сможем приземлиться у фермы. В этих горах повсюду зенитные установки. Отлично. Вы ну, где они теперь приземлятся? В шесть на радаре много врагов. Постараемся приземлиться у подножия холма, чтобы избежать контакта. Он что, издевается. Мы рвем задницы, чтобы добраться до этой зоны посадки, а они теперь заставляют нас возвращаться обратно. Хватит ка. Ты должен добраться до другой зоны посадки у подножия холма. Живее! Соу, выполняй! Быстрее! Не приближайтесь. Ждите удар с воздуха. на посадке! Воздуха. 90 секунд взлета. противника. Чтобы добраться до зоны посадки, спускаемся вниз. Пошли, пошли, спускаемся вниз. 90 секунд до взлета.